Друзья, здравствуйте. Здравствуйте, наши родные. Приглашаем вас на наш очередной стрим. Он будет в эту субботу, 20 часов по московскому времени. Все будет, как всегда, интересно, по-домашнему, будет душевно. Многое будет зависеть от вас, дорогие участники, от ваших вопросов, какие темы вам будут интересны. Будем их освещать, будем об этом говорить. Поэтому приходите. Да, также будем собирать донат участников фестиваля, Приходите, конечно. И вообще живое пространство стримов, оно особенное, потому что потом в Ютубе выкладывается какой-то фрагмент, и там, безусловно, не весь стрим. А на стриме создается особая атмосфера, откровений. Мы делимся своими историями, участники делятся своими историями. Поэтому приходите, пусть будет все очень уютно, по-домашнему, мы вас ждем. До встречи в эту субботу в 8 часов вечера по московскому времени. На канале в Твич. До встречи.